Давайте ну, да. еще ну, да, раз Владимир есть, есть, есть? Оксана нет, есть, еще одна Оксана это, есть, Дмитрий есть, Игорь есть, есть. Настя пришла, Татьяна да. есть, Ирина. Ирина нет. Речь сегодня будет. То будет. это 89. Проходите, присаживайтесь. Мы а вы тоже приезжаете? Вы тоже меня увидел. А, скажи, вот он только что уехал Горячий микро Ты думаешь, мы коллеги? Я, чтобы вы не пиво у нет. А вот пиво есть? А пиво у вас нет? Пива? Конечно, пиво. Конечно да, да, да, да, да, да, да, мы да, Братан, да, мы да, Это просто да, да, Слушай, куда ты можешь Саш, тебе нравится? Саш, тебе вопрос задали Да, я сказал Сейчас пилца доводим Вообще не было зафиксировано. Это на полке, это уже... Давай не об Только не об этом. не об этом. Давай не об этом. Давай не об этом. Давай не об этом. Давай да об этом. Давай, да об этом. да об этом. Давай, да, да, да, да, да, да, да я понимаю, что ты говоришь. Давай, нельзя. Сидите, сидите. только аккуратно, Саша. Если еще что что Конечно, Настя, ну ты нормально. Она стала, я ей сказала, что не знаю, у тебя. И ты ждешь, пока не она не упадет, решила. а мы вот, вот, вот, вот. Иди сюда, ставь, сюда. Взяти, девочка, пока да. стоит. Садись. Сейчас не знают, вы видели вот так, посмотрите. Возле этих святых ворот была часовня. Человек, который приходил сюда, оставлял какую-то плату, пищу, воду, писал записки о здравии упоминовении, Монахи читали за него молитвы, таким образом скид кормился. Дальше идти в умеренном темпе, не торопясь. Дышите ровненько, экономики дыхание, такое, повторяю, самый тяжелый участок пути. Перетерпите дальше проще будет. Легче. А мы с не ребята, не Вот нам Самая тяжелая часть будет. Значит, послушайте, история монастыря многогранна очень. Говорить не можно долго бесконечно. Я вам просто некоторые наиболее интересные факты, на мой взгляд, из жизни монастыря подчеркну. Точно известно, что изначально весь монастырь замыкался в пределах пещер Меловой, скалы, которую мы проплывали с вами. Скала в древности была гораздо выше и имела другую форму. Посмотрите. Это подтверждает самый старый рисунок нашей местности. Вот так он выглядел. Датируется рисунок 1900. С 1976 года, я прошу прощения посмотрите В 1679 года нарисовал его один из первых настоятелей монастыря, звали его Архимандрит Иоид. Значит, насчитывал, скала пять ярусов пещер. До нашего времени только два яруса пещер сохранилось. Яруса пещер а она, обозначены рядами окошек, которые хорошо видны снизу. По центру скалы, то есть на третьем ярусе пещер, была изрыта пещерная церковь Успения Божьей Матери. Отсюда монастырь Святогорский Свято-Успенский, поскольку первая церковь в честь Успения была освящена. В конце 17 века происходит обрушение верхней части скалы. Точная причина разрушения неизвестна. Как чудо Божье остается алтарь этой церкви, алтарь места, где стоят иконы. К этому меловому алтарю неизвестными зодчими в конце 17 века была искусно пристроена кирпичная церковь. То есть Николаевский храм, такой, который мы сейчас с вами можем видеть. Еще раз, самая маленькая главка этого храма полностью меловая, высечена из мела. Это не что иное, как алтарь у древней пещерной Успенской церкви. Центральная главка кирпичная, справа деревянная. Чем все обусловлено, чем ближе к краю утеса, тем легче материал. Я думаю, немножко отдохнули, не спеша будем сюда. Пещеря, ребята, прохладно, сейчас кому жарко. Ребята, сути, горы наши станут такими как образованы они в древности, горы, Наступали здесь, часть знака, горы, что воскладка местности которая получилась, и есть наша гора. Возраст меловых породов всегда из 180 миллионов лет. Самая высокая точка горы, это 144 метра на уровне моря. Высота горы от земли где-то 83-87 метров. Ребята, что касается мела, то он считается освещенным любой части горы. Хорошо взять кусочек мела на выходе из пещеры, где именно я вам подскажу. Значит, мы точно так будем возвращаться, кто захочет пофотографироваться, какой-то кусочек времени у вас будет. 100 шагов и тысячера практически прошли. Ребята, а подходим, подходим сюда ближе. Да. Значит, послушайте, посмотрите, Ложбина с трех сторон, окруженная горами. Это есть святое место монастыря или территория бывшего Арсенияского света. Повторю, что упоминается место в самой старой книге монастыря под названием Святое. Значит, вот так эта полянка, эта ложбина выглядела в 19 веке. Посмотрите, то есть здесь находилась каменная церковь преподобного Арсения Великого. Было несколько образцов корпусов. Монастырская трапезная библиотека-скита. Число монахов, населявших эту полянку, было 12-15 человек. Два тресхина монаха, 23 монаха-затворника местных святых. Постоянно проживала наверху в пещере, куда мы сейчас с вами поднимемся. Средняя продолжительность затвора в этих пещерах была где-то 5-7 лет. То есть 5-7 лет жили монахи, не выходили из пещеры, молились с ней. Ребята, это было закрыто для посещения территории. То есть простых людей сюда пускали всего три раза в год по определенным церковным праздникам. Обычно сюда плавали большим крестным ходом на лодках. Посмотрите, это все вот так выглядело. Таким образом эту пещеру посещала царская семья. То есть внутри этой пещеры был царь Александр II с супругой Марией Александровной. Чехов же гостям монастыря монастыре проспал сюда крестный ход на лодках. И шо по тропиночке вдоль горы. В Чехово есть рассказ, небольшой рассказ, называется «Перекати поле». Где он красиво и красочно описывает путь в это место. Пещера, куда мы сейчас поделимся, не неглубоко. Заблудиться в ней невозможно физически. Она всего три хода имеет. Боковые хода делают круги, кольца. Дальний, вот он дальний, пойдем вместе, никто нигде не потеряется. Креститься будем на входе в пещеру, приведи святых игон. Потосенку вести можно, но не фотографируйтесь напротив икон, так как мы считаем себя недостойны этого делать. Для освещения пещеры рекомендую пользоваться фонариками на телефонах, у кого есть, у кого нет, ничего страшного. По пещере ходим дружно, не растягиваясь, не шумим, не балуемся. Если другие, другая группа нам экскурсионная встретится внутри пещеры, правую сторону пещеры приняем, мы с ними разменемся. Увидите копилки для пожертвования, их ничего не жертвуйте, копилки точно не монастырские. Проходим там. это хорошо, что это пошло. У Да не идите там, идите учитесь. Скажи, я Нет, я ее Мам, Вот фонарик, фонарик же тут. Перед входом подключите. Да. Ой, смотри, мы уже Ух ты. Ребята, там женщина у нас Ой, Мужчина, никто не мог бы там где-то рядом, чтобы то женщина то Ребята, проходим ближе, но всей группе несколько ножки собраться. Когда проходим уже все рубль, коридорщики сообразно. Ждем, все, ждем. Ребята, сюда-сюда ко мне подходим, собираемся. Значит, послушайте меня внимательно, чтобы вы для себя четко понимали, всего три комплекса пещер сохранилось на территории монастыря или возле него. Первые пещеры находятся в на меловой скале, которую мы проплывали с вами. Другие пещеры в той горе, где стоит память Артема, то есть у ее подножия уже есть пещера. И третья пещера, куда мы сейчас прибыли, то есть дальние пещеры, или пещеры Скитая Арсеньевского. Что касается ископания пещер, то первых учащих изучили и был Протерея В XIX веке это был директор Каркасского историко-эпорхиального музея. Писал вам следующее, что древнейшие из пещер стены обработаны камневыми и гребними орудиями труда. То есть было жилье каких-то племен какого-то исторического человека. Монахи, которые пришли в дальнейшем, их расчистили, расширили и использовали вторично. Ребята, что касается этой пещеры, то точно известно, что первоначально на ее месте было несколько келий, комнат небольших, в которых монахи по преданию прятались от набегов крымских татар, то есть место это было скрытое, потаенное. Вход первоначально в эту пещеру был очень узкий, такой узкий, что монахи могли завалить его камнем и переждать длительную осаду. Мы сейчас увидим первоначальный вход в пещеру. Сейчас засыпанный, заваленный. Следующая комнатка будет помещение пещерной часовни. Сделаем небольшой круг, небольшое кольцо. И посмотрите воз этого красивого креста, измело высеченного. Соберемся еще раз 7 вместе. Крест интересен, чем я расскажу в дальнейшем. Пока мы вот сюда будем за мной проходить. Вот. Ребята, сюда, сюда дружнее, забудем комнатка большая, забираемся. Все вместе, чтобы все группа дошла поместить. Ребята, сюда, сюда дружнее, забудем комнатку, забираемся. Сейчас я расскажу. Я О, Альмир оттуда, знаете, своими ходами ходит. Значит, ребята, послушайте, посмотрите, вот здесь с левой стороны находился на первоначальный пещер, повторяю, сейчас засыпанный забаленный. Когда mm -hmm. говорю, чтобы был узкий, чтобы вы понимали, какой узкий, вот такой по диаметру, посмотрите, как это отверстие в стене. То есть, как я в детстве заходил в пещеру, ложился на живот, проползал несколько метров по Пластунске. Только потом человек мог здесь стать полный рост и ходить. Повторяю, почему такой узкий ход? Могли завалить его камни, переждать длительную осаду. Углубление справа от хода в стене киот под икону. Предположительно, что вратарная икона здесь находилась. Может быть, семистрельная, может быть, иверская, Божья матери, отдушина для освещения и вентиляции. Немножко дальше с Ребята, следующая небольшая комнатка, предположительно помещение пещерной церковь. Если пещерная церковь и велась служба, то здесь собирались монахи, прочитывали основное монашеское проливо, основные монашеские молитвы. Ребята, здесь вы можете обратить внимание, как довольно гладко обработан потолок с вот этой комнаты. В отличие от остальной части пещеры. Мы сделаем полный круг, небольшое кольцо. Прискульт, вернемся. А в пещер можно попасть в этот храм? Они соединены? Мы соединены. А за сюда ближе к христу подходим, лицо только становится. Да, да. Раз, Ребята, сюда, сюда, да. сюда подходим ближе к христу, собираемся. Моя группа, послушайте меня очень внимательно. Конечно, сейчас стены пещеры этой осквернены, обезображены различными современными надписями, но точно известно, что в девятнадцатом веке все стены этой пещеры были украшены прекрасно высеченными крестами, ликами Херувимовой Богоматери. Причем, что интересно, то высекал их слепой монах, который жил в этом месте. То есть были сделаны руками слепого. Посмотрите, крест, предположительно, одна из немногих сохранилась и работа этого слепого монаха. Сам по себе крест был гораздо красивее, то есть, во-первых, имел выступающую рельефную часть, Следы орнамента. Если здесь поднимите голову, то обратите внимание, как обработан потолок. Там нами тоже в виде креста, только небольшой сегмент отвалился. Ребята, я застал очевидца, который помнил, что внутри креста была высечена красивая распяка Иисуса Христа. Перед тем, как идти в дальний ход, рекомендую приложиться к кресту. То есть, вы можете подойти к нему, дотронуться до креста, попросить себе что-нибудь хорошего или загадать желание, и будем идти с вами дальше. Долго не задерживайтесь. Точно, они что маленькие хотели? Только же наши дети. Ну, то есть вы там не от разошли. Это, раз... Послушайте внимательно, мы идем в самый дальний путь. Путь спускается вниз. Спуск хороший, ступенек нет, поэтому смело идите за мной. Как вот со А типа почти... Матем... сейчас прошу я да, да. не совсем хорошо Моя небольшая Передаем аккуратно не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 Эффект термоса зимой здесь ниже нуля градусов, температура не опускается. Повторю, что первоначально на месте этой пещеры было несколько кемий, комнаток небольших, в которых монахи по преданию прятались от набега в крымских татар. В современном виде, как мы сейчас ее с вами видим, эта пещера была ископана в середине 19 века двумя лесопорными монахами. То есть два простых человека ископали эту пещеру при помощи примитивных орудий труда. Широкогирки и лопаты. Это громадный титанический труд, тысячи тонн миловымты на поверхность. А за какой период времени была вырыта пещера, не пишется, но известно. Что разработка всех пещер святогорских происходила сверху вниз по линиям тектонического разлома, так как так гораздо легче. Ширина пещерных доходов тоже не случайна чтобы в случае опасности один малах-воин длительное время мог держать оборону. Давайте не растягиваться, подходим к себе. меня внимательно. Дальше взрослая часть грубости, хорошо приклонить наклонение голову. Будет обширное помещение, в рост, древняя, пещерная, церковь вместе соберемся все вместе. Деткам наклоняться не нужно. Затем идем себя тихо, группы соседей не мешаем. Мы меня собираемся. Все, конечно, все Ребята, давайте попытаемся разминуться. Да нет, вы заходите во второй, в третий ряд, бабушка идет не Давайте, а? да, значит, к да. Итак, ребята, послушайте, мы с вами находимся в пунктовом центре этих пещер. Это древняя пещерная церковь, с вами Повторю, что место очень намоленное. То есть, представьте, 5-7 лет, жили монахи-задворники, местные не выходили отсюда, молились здесь. Я вам рекомендую сделать следующее. Подойдя немножко ближе к руму, перекрестившись и прочтя краткую молитву, вы можете вслух или высленно, если попросить здоровья, себе или своим родным. Я вас буду ожидать, потом продолжу. Повторяю, как вы желаете, можете подойти и попросить здоровья. нашего Донецкого края. Это чудотворная икона Святогорской Пучей Матери. Мучка преподобного Иоанна Затворника Светогорского. Коротко каждой из святынь. Прежде всего, чудотворная икона, посмотрите, вот так она выглядит, хранится икона в главном храме обителя, в Успенском соборе, икону -то вы всегда узнаете по многочисленным реминирным украшениям на ней, то есть каждое украшение дарит нам дар Царицы Небесной за чудо или исцеление, которое произошло с человеком. Другая святыня края – это мощи преподобного Яна Затворника Святогорского. Кому интересно, вот так выглядел сам заборник, посмотрите, это его местная икона, но основой для иконы послужил портрет, который был нарисован за несколько лет до его смерти. Звали его Иван Крюков, родился он в 1795 году, прославился монах тем что прожил в затворе в пещере Беловой скалы, которую вы проплывали 17 лет, не выходя оттуда. Прожил постоянно молясь. За такую самоотверженную жизнь Бог наделил его многими дарами. Даром прозорливости, то есть, говорят, что увидеть видеть будущее, неутомимости, молитвы даром исцеления. То есть, Бог лечить людей. И уже после смерти его многие дворяне, да и простые люди получили на его могиле исцеления. Так продолжается до наших дней. То есть исцеление получают все пуды любых Немножко вернемся к самой пещере. Наверное, уже обратили внимание, какая хорошая акустика в этом месте. Откуда, говорят, пошла традиция строить купола над церквями. Когда первые христиане были загнаны в они поняли, какая хорошая акустика при богослужении, перенесли купол на базилику, стали делать церковь с куполами. Если здесь поднимите голову, то увидите, что четко обозначена арочная форма свода церкви, то есть Перчи находились в углу Ахрама, как лучшая акустика, идет именно из угла. Продолжительность протяженности этой пещеры была 40 саженей, что-то около 80 метров. Часть из пещерных облов была взорвана местными властями сразу после революции, чтобы жители местные не ходили и не молились в этом месте. Ребята, а кому интересно, посмотрите, это монашеская план-схема пещеры, где мы с вами находимся, план-схема 19 века. Все промеры метр в метр совпадают с современными промерами, ну, конечно, кроме нормальных обловик. Сейчас мы будем выходить из этой пещерной церкви, там, где вы наклоняли голову. Кому интересно, выше себе подсветите, и вы увидите, что налево, направо и прямо еще были хода пещеры, то есть хода. Вот ход уходящий влево, который садится по дороге, сюда то же самое, Это взорванный ход, вот из-за творческих все выше сказано, еще раз чем загадочная уникальность этой пещеры, этого места, в названии, повторяю, почему во всех документах монастыря, на всех фотографиях, начиная с его самой старой книги, место названо святое, место загадочно. Второй непонятный интересный факт, почему сюда повезли царскую семью, то есть ближе удобнее было вести те пещеры, которые находятся на территории монастыря, повезли почему-то именно в эти, значит какая-то веская причина это была. Сейчас будем выходить из пещеры. На выходе можете взять небольшой кусочек освященного мела. Мел дома тщательно почистите. Как почистите? Пойдете на терочки со всех сторон. Он станет чистый белый. Вы можете употреблять его в пищу, то есть так рекомендуют делать монахи. А можете рисовать крестики на окнах или на дырях в праздник крещения рано утром по традиции, как это делает наша Настя, наш I